Ну так что, сегодня у нас уже какое, 16 число, на улице минус 34, я тут вот на лифте, в тапочках. Посмотрим, как у меня машина заводится в мороз. Январь месяц, 16 вроде число, что-ли, уже что-то время запутался. 15 16, 16, да 16, ну и попробуем завести машину. Так, ну что смотрим. Со вчерашнего дня она постояла, это где-то у нас сколько часов-то, блин, прошло. Часов 10 прошло. Вчера получается где-то в 7 мы приехали. Да, уже 12 получается. Даже уже 13. Так мы пробуем завести. Так, музыка нам не нужна. Слышим характерные скрипы свисты. Это так работают у нас Так работает у нас трамблер, который как бы ты его там ни поправлял, можно сделать его, чтобы он зимой работал. Ну, чтобы он в мороз заводился, но чтобы он не свистел, не получится. приходится вот так вот а педалькой как говорится топливо гонять это карбюраторная машина поэтому без этого никак сцепанула зацепилась и все машина завелась на улице дубак ну, минус 3-4 точно утро вот у меня время показано 10.05 и машина как мы видим без проблем особо заводится чтобы вы понимали, машина должна заводиться в мороз при любом раскладе По факту проблем быть с запуском машины не должно Если у вас двигатель нормально отрепетирован и перебран Так, в этом плане все Карбюраторная машина всегда требует подкачать педальку газа Так как у меня там стоит механический насос Добавление. То есть там не э, инжектор стоит не электрический, но а именно механический, который качает топливо. И как, за счет того, что на педальку газа вы нажимаете, за счет карбюратора, он получается, ну, подает топливо непосредственно в карбюратор на эти самые на жиклеры. Поэтому без этого машину не стоит, как говорится, пытаться завести единственное я пробовал только если в машине в самом э, двигатель короче когда прогрета на рабочую да там у него ниже рабочий процентов где-то 20 остается и тогда на машинах даже на карбюратор она может на автозапуске работать но это как бы слишком большой расход топлива поэтому я в принципе не считаю нужным это делать ну на этом я закончу Всем спасибо за просмотр, кому было реально интересно, как же моя корона зубатка заводится в морозы январь январе месяц. Минус 34 градуса сейчас в, в данный момент. Термометра нету здесь, ну как есть.